Всем привет дорогие друзья вы на канале samsung просто был значит у нас тут река ангара есть там рядом есть карьерчики с рекой ангарой такие грязноватые но выбирать не приходится ни черное море купаться особо негде поэтому мы там купаемся и я решил протестировать samsung galaxy s 21 ultra как он снимает вообще, в принципе, под водой, да, и что с ним происходит после этого. Сейчас вы увидите Небольшие видосик о том, как он снимает вообще, в принципе, да, под водой и над водой. Но в концовочке этих видосов я расскажу, что с ним происходит уже после. Так что смотрите. Тихо, все, ребятушки, Galaxy S20 Ultra. Ну и с самого начала Привет, здесь немножко оговорился С-21 Ультра Доповая версия Водонепроницаемости съемки Под водой Интересно будет Пойдем О, рыбки плавают Не знаю, вам видно, нет, но рыбки плавают Дофига Мелких Также часики еще на мне Очень третий Часики после купания чувствуют себя прекрасно. Так. А. Давай, поплыл. Ну что, погнали. Вроде идет девочки. Неплохо. Уже после первого погружения микрофоны стали писать намного хуже. А, Кристинка поплыла. Опа Кристинка сама плывет? Руки вот так я тебе говорю. Давай. Так во все, Кристинка плывет. Нет, пока. В тапочках, так, потому что стекла давай. дофига набита. А звук под водой да. пишет лучше да. Когда вытаскиваешь телефон Водой, видать, закрыто отверстие да, Для микрофонов и, соответственно, пишет хуже Под водой отлично пишет Сейчас дойду Костенька у Съемочки Пошли И Видите, Кристинка чули Упает. А там кто? Давид? А смотри, плаваю, пап, снимает в принципе неплохо как в воде так под водой как хочешь короче аппарат крутой ничего не скажешь давай Снимает аппарат круто вообще, в принципе, как и просто над водой, так и под водой. Конечно, со звуком там есть небольшие проблемы, но это не суть. Автофокус под водой работает вообще, если вы обратили внимание на том, как снимала под водой, туда же там всплывали какой-то мусор, да он фокусировался на этом мусоре и ярко его так выделял. Ну, прикольно на самом деле, мне понравилось. Единственное, что произошло после уже того, как мы поехали домой. Я начал звонить, у меня хрипит динамик. Хрипит динамик как? Где слушать, да, когда мы прикладываем к куху, также и тот, откуда идет звук. Ну а у него и оттуда, и оттуда идут звук. Так что с динамикой, через которую мы слышим, идет звук, но хриплый. А динамик, который в принципе должен выдавать звук, там вообще звук не шел. Часа три, короче, четыре это все продолжалось. Я уже думал, все, придется в ремонт тащить. Нет. Все высохло, все нормально. Все это время он показывал, что в отверстии заряда присутствуют зарядки. Да? Присутствует влага. Высушьте свой смартфон. Ну, так я в принципе и сделал. Да, и не сушил, короче, просто он меня вот таскал, таскал. Вечером пришел домой, и все нормально. И вот сейчас он и пишет нормально, и звук нормальный, и все, короче, как говорится, хорошо. Так что если у вас тоже захрипел, не пугайтесь, смело можно снимать, но ну, по крайней мере в пресной воде. Не знаю как он поведет себя в соленый, в пресный, а отлично все. Если это вам видео было интересно, подписывайтесь, поставьте лайк, напишите свой коммент. Может быть у вас какой-то был опыт позитивный или негативный с такими смартфонами. Ну и естественно, если это видео было вам полезным, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать последующие видео. Пока!